Всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала. И как видите, на моем канале уже давно не выходили взломы на Android приложение, так как я не знал, что мне взломать. Ну и тут вот мне пришло в голову несколько приложений, в общем я их так по случайности нашел в Play маркете. То есть это самая жесткая игра и самая сложная игра. Вот самая сложная, где э, лицо парнем, и самая жесткая, где красный, ну короче красный смайлик. В общем давайте приступим, зайдем сейчас в игру. Посмотрим, что у нас все чисто, прозрачно, гладко, чтобы не говорили там, что у тебя уже было взломано и все такое. Значит, вот она самая сложная игра 2. Заходим в покупку читов и у нас тут, как видите, все за доллары. USD 0.99, 1.99, 2.99. Сейчас мы все это сделаем, чтобы тут даже не было валюты и просто были цифры. Там 0.89, возможно. Так, выходим, заходим теперь в самую жесткую игру. Так, сейчас мне прогрузится. Так, ага. Вращение. Кстати, очень интересная игра. Советую поиграть. Довольно-таки забавная. Так, заходим в магазин, значит. И, ну, тут у меня уже почему-то все настроилось. Но сейчас я вам покажу, что... Как это все сделать. Значит, будем мы, естественно, взламывать через Lucky Патчер. Заходим мы в него. А, значит, Hardest Game Evo 2 и Touch Haste... 2 Видите звездочки, значит они у меня уже взломаны Но я вам сейчас повторно покажу Как а, их взламывать Значит нажимаете на Любое приложение, какое вы хотите И удерживаете а, Выбираете патч поддержки для APP и левел эмуляции И нажимаете пропатчить а, Скорость патча зависит от того Какая у вас мощность смартфона То есть так как у меня смартфон ну Точнее эмулятор установлен на компьютере у меня это приложение потребляет 3 гигабайта АЗУ. То есть, естественно, скорость патча будет быстрее идти. Так, два шаблона пропатчено, и теперь эту также патчем. Тоже пропатч нажимаем, сейчас еще быстренько пробежит. Те, кто смотрел а, взломы других игр на, а, как я держал камеру, ты, вы могли заметить, что скорость патча медленная. Ну, и я решил теперь так снимать. Так, сейчас... Так, все пропачилось. Теперь э, заходим опять в приложение. То есть... А, еще вам надо этот... Э, Интернет-соединение. Обязательно. Или вы ничего не купите. Заходим в GetScheats. И покупаем любую. То есть 6 читов. Да. П благодарим за, купу, за покупку, короче, вам начислено 6 э, читов. То есть у нас теперь 8 Покупаем э, аркадный мод, мы купили аркадный мод, у нас добавлен новый режим, удалена реклама и неограниченное количество попыток. Э, то есть сейчас я вам даже покажу. Так, нажимаем play, вот аркада мод, э, вот они уровни, то есть оно автоматически выбирает какой нам уровень играть. Не щекачи меня. Твоя задача ма максимально защекать эту ногу за 7 секунд. Я не знаю как у меня получится, потому что я играю мышкой. И у меня, возможно, ничего не получится. Я просто тупо не успеваю. Ну, 37 очков. Наверное, даже на пятерочку не тянет, да? Нет, смотрите, тянет на пятерочку. Все-таки мышкой можно играть. Но я рекомендую, если у вас стоит NOX, то лучше настроить управление под клавиатуру. Тогда вы победите все рекорды, даже, возможно, мировые. А, возможно, мировые такие поставили на клавиатуре через NOX. Так, и теперь зайдем в самую жестокую игру. Или жесткую. Почему-то подлагивает она, не знаю. Так, зайдем в магазин. Покупаем ключи. Да, три ключа куплено. 30 вращений покупаем. У нас 31 вращение. И удаляем всю рекламу. Да, все, мы удалили всю рекламу. Нам теперь реклама не помеха. Можем играть спокойно, сколько хотим. Только я не знаю, почему сейчас реклама вылезла. Возможно, нас обманули и просто забрали деньги. Ну вот тут тоже, видите, много уровней очень. На 4 стадии сложности. Ну вот, ну, даже на 3. То есть на 3, да. Ну вот, в принципе, и все. Если вам понравилось это видео, и у вас что-то получилось взломать, возможно, то, пожалуйста, поставьте палец вверх, подпишитесь на канал, так как вам не сложно, а мне приятно. Всем удачи и всем пока.